привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на карту фаркап 40 Фаркап, собственно 317 по там сразу скажу что наверное попутно что-то расскажу но показывать прям все разнообразие не буду наверняка мы многое увидим так что давайте начнем в общем-то на старте у нас Большая площадь, да? что не собрался. На карте у нас большая площадь на старте и мы можем делать такого такого рода всякие пережампы. Здесь у нас два слика. Вот мы по ним, собственно, сликом Давайте побольше скорости наберем. Здесь значит мы просто виляем, ничего особенного. Просто страйкнем. Вот интересный сразу момент. У нас есть ракета. И здесь очень неровный пол. В том смысле, что он идет диагонально. Поэтому тут тоже под себя каждый сам выбирал. Посмотрим, кто как придумал. По роутам как-то я не знаю, не, не настрою так сказать. Прямо все-все-все рассказывать. Но что-то Очень много падаем собственно вниз ракета у нас отбирают дают плазму ну и здесь очевидно нужно плазмить по стене то есть каким -то, таким образом да мы плазмим поворачиваем и здесь у нас кнопка как мы видим что это не просто деко... не де... не просто декорация тут нарисована рука то есть мы ее нажимаем и поднимаются рампочки которые нам позволяют собраться наверх. Даже с обычным прыжком можно. Либо с плазмой, соответственно. Ну и лежат гранаты. Если у кого-то возникли трудности, можно забраться за гранатой. Карта весьма старая. У меня вот даже с гранатой возникли трудности. Но ну, ничего страшного. Далее падаем мы вниз. И сразу же хочу обратить на вот эту как бы дырочку. Нам дают, нам дают хейст, дают много хейста. Но эта дырочка, в общем-то, без комментариев. Я думаю, все прекрасно прочувствовали, что эта дырочка, это просто, просто жесть. Падаем, в общем-то, вниз. Далее у нас здесь плазма с хейстом. Поднимаемся наверх. Здесь тоже поднимаемся наверх. Так, аккуратно. Поднимаемся наверх. И здесь еще раз поднимаемся наверх. Здесь такие две рампы интересные. Если посмотреть, если вот так пойти просто, да, то есть вот это вот. Тут вот три даже. Раз рампа, да, вот это вот, вот. раз рампа. Скорость поменялась. Два рампа. И еще три рампа. И все. Три, три рампы здесь. То есть, чтобы здесь нормально проплазмить, это надо, блин. Это надо, чтобы очень повезло, особенно на высокой скорости. Так, у меня 100 хп, у меня нет плазмы. но давайте сначала начнем тогда. Точнее нету батл сьюта. Давайте быстренько пробежимся. И да, забавные звуки, когда ударяешься. Ну ничего страшного. здесь так проходим, поднимаемся, плазмим сюда, здесь можно еще поплазмить, вот так, врезаться можно, можно здесь застрять, везде можно застрять. Великолепная карта. Плазмим, в общем-то. И здесь у нас такой вот вылет, то есть у вас здесь два варианта, по идее, что вы можете либо плазмить дальше по курве, либо срезать сюда. Но это кому как было удобнее, кому как профитнее. Далее мы выходим, у нас есть две гранаты, у нас есть там плазма, но ее брать естественно не нужно. Здесь опять же кнопки, одна внизу, одна, одна на стене, мы в них стреляем и забираемся наверх. Здесь у нас дается, значит, две ракеты и 200 плазмы. Батлсьют, давайте не будем тянуть. Можно подобрать еще другую ракету, чтобы было три. Но это как бы, скажем так, не обязательно. Ну и финиш с рандомными, весьма рандомными падами, которые очень сложно иногда хорошо пройти. Ну и, собственно, финиш. Здесь, конечно, на финише можно и по низу пройти, но, как я сказал, я думаю, что мы много, очень много увидим в демках. Я надеюсь, что мы много увидим в демках, ну и попутно, собственно, будем разбирать, не разбирать, точнее, будем просто будем смотреть роуты. Такая вот карта, в общем-то, я не знаю, тут вроде как ничего больше нету. ну и собственно все ну вот это вот могу сказать только что вот этот вот промежуток между падами он наверное, был самый неудобный и вот тут то что ну бывает что попадаешь прямо вот в эту дырочку либо в эту дырочку либо вообще никуда не попадаешь врезаешься куда-нибудь ну в общем карта жесть карта жесть ну давайте смотреть демки демки будем смотреть ли мы Будем ли мы смотреть демки? Угу. Демки смотреть мы, конечно же, будем. Так, я их забыл в папочку-то положить. Так, все, что-то это. Так, ну и как обычно с 3 Кузлех демок не очень много. Но они все по минуте, поэтому. Набираемся, так сказать, мужество. Не очень хороший старт, 485 всего Circle. И да, этого Вуку 3 про Вку 3, в принципе, там все то же самое, просто без бустов, по идее, как бы ничего особенного тоже тут нету. но естественно, хорошо, все это про стрейфить это тоже очень важно, потому что стрейф элементов здесь очень много. Минус рокет, который упал в молоко. Это, конечно же, минус время. Так, падает кузлех вниз. Очень долго жмет прыжок. Кузлех не одобряю, не одобряю. Что если, кузлех, что если ты не будешь жать прыжок так долго? Ну, хорошо поднялся с плазмы, ладно. Хорошо поднялся с плазмы. Неплохо упал на рампу. Так, все неплохо. Поднимается наверх. И да, эти рампы ВК-3, я думаю, что они были особенным видом извращенства. Скорее всего. Так, поставил тихонечку угол. Еле как забрался. Не использовал гранаты с кнопками. Зато поднимался потом с ракетой гранатой. Угу. Да, не с первого раза, да, он врезался, но э, вроде как сильных огрехов, кроме, кроме того, что не с первого раза и ракету в начале молоко выпустил, в принципе, сильных огрехов нет Ну и здесь понизу. Соответственно, внизу у нас есть жампад, который нас поднимает на финиш. Вот и все. Две минуты. Так, радиокуала на 15 секунд перебил. 1.46. Так, заделал у нас стеночку. Ну, ракеты неплохие. <coughs> ракеты неплохие. Хорошая плазма. Максимально пытается выжить. Прямо вот. Ну, вот резался досадно, конечно. Но вот здесь уже надо было кил. Это по сути. Еще даже начало карты по факту. Надо было кил. Так, здесь максимально прямо все, все в скорость. Так, трампа. Так, поднимаемся. Ну, угол плюс-минус нормальный. Ничего такого не сказать. Даже какое-то подобие бустов, да, было. Тоже поднимался с плазмы, но тут 2х да, 2 X. еще и забрался с первого раза все, все отлично у Калы под себяшкой, конечно немного рановато Рокет выпустил ну нормально, нормально тоже без особых помарочек керф Хороший стрейф, хороший стрейф и только прыжок тоже жмет долго... То Вообще все хорошо и по спейсингам и по как-то назвать -то, по стрейфу. В целом видно, что не новичок, не новичок играет, и забирается хорошо, и плазма вообще прям отличная, и понимает, что прыгать на рампе это очень плохо в U3. Поэтому, ну вот здесь, конечно, промашечка небольшая. Лучше бы было там притормзить и все это срезать, как сделка АЛО, например. Так, здесь у нас будет с гранатами. Хорошо. Взял три ракеты. Поднялся повыше. И ракеты? Нет. То есть взял три ракеты, но при этом их не использовал. Использовал только одну. Это тоже минус. Коль взял, используй ну и тихонечко на финиш прискакал нормально не через низ уже не уже неплохо так топ-3 комполонус 1.38,7 1 38, думал попадет наверное на слик сделал гф но не попал ground frame если что Ну, прыжок тоже жмет долго. В целом ракеты неплохие. Хорошая плазма. Здесь вниз себя не плазмил. Ну, не самые хорошие углы, но в целом плазма выглядит неплохо. Вот решил по курве. Ну, наверное, вот в 3 кстати, самый рациональный вариант это все-таки по курве плазмить. 2 x с гранаты. Только это получается медленнее, чем просто в две кнопки выстрелить. Потому что, ну, в данном случае я имею в виду... Ну что, он выстрелил гранату, подождал там 3 секунды условные. А потом только забрался наверх. Все это гораздо медленнее. Ну и тоже понизу, а понизу, конечно, медленнее, так что. Не знаю, не знаю. Ну, нормально. Без, без помарок, что я могу сказать. Особо такого ничего нет. Ну, углы с плазмой, естественно, нужно поработать. Так, топ-2 гад. Украина Харьков. Минута двадцать три так хорош стрейт Тут видно, хороший Гэф и качественные. Хорошие ракеты. Плазма тоже хорошая, все хорошо. Но тут немного ошибка, да, что ему удобнее с правой стороны плазмить, поэтому он к правой стене прислонился. Если в CPM, это еще плюс-минус не так критично, потому что у тебя есть аир контроль. Но на этой карте это достаточно критично, потому что ты как бы в принципе прислоняешься изначально к левой стене И делать пару прыжков, потом чтобы прислониться к правой, ну такое Это конечно ошибочка такая небольшая, но не то что ошибка, понятно что нарочно Но этого надо избегать, надо стараться быть универсальным по части сторон, так сказать. Ну и поверху, с достаточно хорошей скоростью. Повезло немножко, что залез. Привет, гад. <свят> привет, привет. Ты давай, короче, коль ты, я так понимаю, смотришь, то имей в виду, что нужно быть универсальным. Ты потерял... Там секунды 2, если не больше. То есть ты мог набирать скорость по стене с плазмой. Гораздо раньше мог начать набирать. А ты вместо этого решил сменить стену, чтобы было поудобнее. То есть нужно стараться на, на обе, так сказать, стены работать. Ну и Poison, я так понимаю, да? Мнута 15. Старички у нас немножко возвращаются. RAM X не знаю но ну, наверное, poison собственно к поезду никаких претензий нету я более чем уверен что он прекрасно знает что делает наверняка в силу возраста и перерыва у него получается далеко не все что он хочет ракеты хорошие все хорошо стрейф хороший ну вот здесь поздновато завернул, нужно было бы, конечно, со скимом. Вот он не теряет вообще времени на то, чтобы сменить стену. Просто плазмит по той, которую дают. Плазмит еще вниз, чтобы быстрее упасть. Это все правильно, все верно. Рампу очень хорошо проходит. Главное на рампе не прыгать. Ну и по хуру плазмит прям до упора. Еще здесь плазмит, вообще все, ну, все верно, все по-красивому, очень быстрые гранаты, 2х, естественно, без, без 2х это не сделать, это как бы такое. Ну и здесь будет ли использовать стены? Нет, не стал использовать стены, а я бы стал, я бы стал и на финише бы тебя обогнал. Повернулся как бот, но мы-то знаем, что Пойзон это не бот. Если это поезд, ну классная демка, естественно, ну разве что у меня к финишу претензии, что можно было бы одну ракетку, но стену как бы пустить, ничего бы страшного не случилось. Так, я забыл переименовать, давайте я сейчас э, раз тут две демки быстренько сделаю, а то я их скачал и что-то ей закинуть, видимо, забыл и это. Так, э, ЖКСУ154.2. Но начало, начало аккуратное. Ничего такого сказать не могу. Ракета. Ой-ой-ой. ой -ей -ей. ой ой Ну, не, не, не очень аккуратные ракеты. Над расположением ракет, над расположением всех ракет, прошу заметить, надо было подумать. Надо было себе найти эти места. Здесь тоже прямо поторопился. Жал прыжок во время плазмы. Жать прыжок во время плазмы не надо, потому что... Ну что не надо, ребят. Не, будите, не вдавайтесь пока в, в теорию, так сказать, да. Просто не надо жать прыжок во время плазмы. Во время клаймпа непосредственно. Не надо так делать. Я вот смотрю, у меня прям, у меня постоянно в голове, что не надо так делать. Ну в целом нормально, как бы ничего такого нету Здесь бы на рампу, если бы еще упал, было бы вообще прям красиво. Так, гранаты. Гранаты у нас не используются, используется плазма, вот ты жал прыжок и поднялся медленнее с прыжком. Куда-то ракета улетела. Ну, как будто торопится, я не знаю. То есть, я говорил всегда: что, ребята, пусть ДМК будет медленнее, но она будет чище, она будет без помарок, не надо торопиться. Ваша основная задача, как новичков, грубо говоря, новичков, да, которые еще не занимали там топ-3, вот, вот такое. Ваша задача проходить карту чисто. Если вы проходите карту чисто, можете пройти ее чуть-чуть быстрее, но чисто. Это как игра на гитаре, понимаете? Чтобы играть быстро, Нужно сначала играть медленно <смех> и как бы оттачивать все. А то, что вот ты вот так пронесся, рокер попытался там быстренько выстрелить еще что-то там, с плазмой попытался сразу. Зачем? Ты на этом потерял больше, чем если бы ты у стены там на старте встал поставил примерный хотя бы угол быстро да как нибудь например даже не быстро примерно поставил угол и у тебя бы к моменту где ты падаешь вниз был бы гораздо больше скорости чем ты имел в этой дымке это работает ваша торопливость работает против вас против вашего тайма а скилл собственно измеряется в тайме да так сказать То, что здесь прекрасно видно кто как играет по таймам в любых дымках на любых э, турнирах. Ладно, Кузлех сек... 1 28, 128 на 30 секунд перебил. Давайте посмотрим. Ну вот Кузлях, вот Кузлях не торопится. Я много раз ему говорил, и он вроде как лучше встанет. Ну видно моменты, да, лучше встанет. тихонечко поставить угол так почти буст но вот тоже поторопился да хотя как бы вроде не запоролся но вроде как поторопился немного может быть так и плани планировал но вообще это не очень правильно хорошая плазма хороший подъем прыжок не жмет Обратите внимание, в кузлех не прыжок на плазме. Это уже победа, понимаете? Это уже победа. Хорошие гранаты. Тихонечко. С одной ракетой. Зачем рисковать, если у тебя получается один раз из тысячи две ракеты, например, да? Если тебе тяжело. Зачем рисковать? Сделай пока одну. Будешь себя увереннее чувствовать с одной потом добавляй вторую это так работает нужно себе постепенно усложнять жизнь в дефраге так сказать и добавлять все более сложные и сложные для себя какие-то элементы ваш роуд. И тогда вы будете расти. А если вы будете пытаться сразу делать 500 бустов, там какие-то невероятные ракеты наперед, еще что-нибудь, это вам только в минус будет, потому что вы по сути ничему, кроме как фейлить на сложных трексах, вы ничему не научитесь. Нужно тихонечко развиваться. Эта игра не та, где ты посмотрел демку, такой, ага, здесь три буста, там две ракеты наперед сделаю также это это не та игра ребят это не counter-strike где можно затрочиться стрелять по головам и ты лучший здесь слишком много аспектов так 1.23.3. радиокала радио кала немножко перед у вообще ну вообще старт нужно было бы и получше а слик нужно было бы юзать и зайти побольше но как удобно я это я ваш друг то кстати я ваш я ваш не враг хорошие ракеты что-то нё нёпот зачесалось даже хорошая плазма, залетает тут все хорошо, только надо было прыжок нажать а то потерял скорости, ну ничего страшного это может по неопытности думал, что не зацепит так, здесь надо было с даблджампом чтобы подниматься быстрее и здесь тоже надо было бы с каким-нибудь условным ну, понятно, что такие курвы, ну, на старте, так сказать, своей карьеры, тяжеловато играть, потому что ты вообще не понимаешь, что там, как там делать. Ну, неплохой вариант, но, опять же, это очень долго, как и компалом сделал. Неплохой 2х и ракета. Точнее, 2.5х даже, да, почти получился. А что, у меня в УК-3 там есть? А, это ЦПА, подожди. А, это офлайн. Ой, что-то я это... Все, я понял. Короче, это самое, что я хотел-то. Хороший 25 X, Но в итоге не очень хорошо реализовано. И я видел, очень уж интересно этому молодому человеку, быстрее ли это, чем 2 X. Нет, не быстрее, потому что ты слишком много будешь ходить пешком и подбирать эту ракету и так далее. А ты по факту там вообще приземляться, задевать этот пол, где его лежит, ты его вообще не должен. То есть ты мало того, что тебе надо приземлиться, взять одну ракету, взять вторую ракету, потом либо ты соскальзываешь, либо ты прыгаешь, но в большинстве случаев ты будешь соскальзывать, потому что так быстрее. И пока ты соскальзываешь, у тебя как бы и вертикальная скорость будет, расти и так далее как бы ну, в том смысле что вертикальная скорость то, скорость падения твоего она будет гораздо меньше чем скорость моего например падения потому что я лечу чуть чуть более сверху и не делаю установку в общем-то там очень много таких типа мелочевок из-за которых можно понять что ну брать третью ракету это ну, ну, не, не надо Ты лучше это хороший 2x и плазма так, один 13, 11, Невиданный. невиданный, невиданный. Надо конфиг свой 13, да? хочу чтобы сервер назывался city rocket так ну здесь все хорошо прям чуть все нормально ничего такого пока не могу сказать хороший подъем прыжочки так поворот боковой кнопочкой здесь но ну, и так сойдет просто кнопками тоже видишь походил туда-сюда сделал условный 3x но толку как бы да ты залетел но тебе надо не просто залететь тебе надо сэкономить время ну и под себяшки ну под себяшки под себяшки как бы не знаю ну, нормально, нормально, хорошая демка Но с подсебяшками есть, ребята, кто-то хочет поиграть под шки. Есть карта под себяшка или под шки что-то вот такое, как-то она так называется. Играйте, старайтесь, изучайте, как это работает, потому что просто я уже, ну, я не первый раз вижу что просто люди под себя стреляют. Понятно, это дает вам скорости, но это не очень эффективно. Будет эффективнее гораздо, если вы зайдете на вот эту карту, которую я только что писал, и там попробуйте как бы посмотреть, как вообще это работает. Там на скорости 2000 как раз, по-моему, или с, начиная с 1300, что-то такое. То есть посмотрите, посмотрите, как это работает. Так, Quick 1.12. Привет, Quick. good strafe good sleek but not good enough not good enough click quick click quick good rockets but you hit ramp failed the uh, telejump with ground boosts using button all right yeah it's a uh, good good oh a bit yeah Don't press jump while you climb in quick. This is not forfeit, no? Not very really good ticks, but it's uh, good enough. And uh, a road from below. Yeah, it's okay. It's okay, quick. But my general uh, hint to you: I think uh, when you failed tele jump and then failed two ground boosts, you need just restart. You need no you know. So, and you need to choose for you. You will using only good jump or only uh, ground boosts i mean you need you need, uh, you need to know exactly what you will to do and you will play a way easier <laughs> i don't know <laughs> так ладно я для английского не очень еще проснулся кошаков 105 1.05 кошаков. Сколько кошаков? 0.5 кошаков. Интересная модельчика, так, сервер http antep Clan! Так, хороший вообще стрейф, хороший слик. Как бы мы тут зря смеемся, потому что у нас тут хороший претендент. Так, использовал кнопочку. Использовал рампу. Вообще прям все хорошо. Плазма нормальная. Ну, углы, конечно, не самые оптимальные. Ничего страшного. Много скорости. Очень много скорости. Вообще прям вот... Ой, ой как Это вообще все отлично. У Кошакова здесь на плазме. Все классненько он прошел. И наверх хорошо забрался. И 2х хороший словил. Поверху ли пройдет? Не упадет ли он? Ну, здесь, да, здесь опасно, да, я понимаю, опасно. Хорошо, очень хорошая релка, очень хорошо. Так, вулканоид. хир говорит. Так, вулканоид. Неплохой слик, но сликать лучше боковыми, так немного приятнее, так сказать. Использовал, опять же, рампу задел Рампа это не очень хорошо. Тоже использовал рампы эти. То есть с рампами, видите, ребят, по идее, немного может быть быстрее. Сделал там буст. Сделал там буст. Волкана, ты мне не ври, что ты планировал. Ты так и планировал, что у тебя так всегда получалось. А если не получалось, то ты сразу килл нажимал. Только не ври мне. Так, одну ракету использовал, в траге. А второй нет. Я понял. Но это минус. Это как бы небольшой минус. За ГБ плюс, конечно, но... Я более чем уверен почему-то, что если у тебя так... Получалось, давайте для тех, кто не видел, давайте еще раз я вам в таймскейле покажу. Для тех, кто. Ой. В общем, может у тебя так и было всегда. И ты так всегда и хотел. Но на мой взгляд. Это немного случайно алконоид. Так, смотрим. Так, плазмит, значит, по левой стене получается. Во, видели буст? То есть он, он просто, мне кажется, чуть-чуть. Да, давайте еще раз: так я в этот раз перемотаю. Так, вот так вот. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пив! -пи -пи. То есть он просто чуть-чуть, так мягко сказать, проебался с прыжком. А зачем ты... Чего? Димон. А посмотрите, пожалуйста, Маскаль, Димон, а кто-то есть? Я вам еще напишу сейчас в Дискорд. Тут молодой человек нажимает прыжок во время плазмы. Демки, если что, не отвалидированы, поэтому я так обращаю внимание Смотри А здесь не нажимает, а вот нажимал Или перед, перед приземлением, типа, спамишь прыжок Зачем? И буст этот, могу ну, буст, ладно. Ну, давай, как бы, я обвинять никого ничего не буду, давай э, посчитаем так, что ты его спамишь перед приземлением. Я тебе объясню, что так делать не нужно. Во-первых, потому что ты должен чувствовать точно, примерно, точно свое приземление, где у тебя пол, и тогда ты можешь незадолго перед приземлением зажать прыжок. зажать, Не нажимать, не спамить его, потому что если ты будешь его спамить, ты же не можешь его спамить, типа фрейм через фрейм например. Ты его спамишь с очень, наверняка если разобраться, там очень как бы рваные так сказать промежутки между прыжками. То есть тебе сейчас, секунду то есть тебе надо чувствовать, во-первых, где у тебя пол, и зажимать не, прыжок незадолго до пола. А потом, когда ты только ты услышал звук прыжка, ты отжимаешь и сразу нажимаешь еще раз. Если это джамп где-то рампа там и так далее, да? Ну, ты понимаешь, в чем я... Тем более, если ты просто, у тебя пол прямой, никаких джампов, ни лесенок, ничего нету, память нету смысла. Ты вводишь меня в заблуждение, ты вводишь валидаторов в заблуждение, ты тратишь время валидаторов, это минимум. Потому что им надо проверить, им надо по пофреймово посмотреть, как долго жмется прыжок, а сколько промежуток между прыжками и так далее. То есть и более того, ты мешаешь себе же то есть ты спамишь примерно перед приземлением ты начинаешь спамить, даже задолго до перед приземлением я могу сказать ты спамишь и из-за этого ты как бы сначала ты приземлился уже потерял скорость, а потом прыгаешь, то есть у тебя вот так получается это неправильно ну ты просто над этим поработай именно, поиграй плазмораны какие-то и старайся именно, вот ты чувствуешь, ты должен чувствовать пол. Пол чувствовать это несложно. И после каждого прыжка, то есть, э, бывает даже, да, что ты плазмишь, короче, углом вниз, да, себя, диагонально вниз себя толкая, чтобы прыжок был чаще. В этом случае, да, ты можешь немножко подспамливать и то и только в том смысле что ты нажал ты зажал перед приземлением прыжок ты его сразу отшал после прыжка а потом через какой-то промежуток ты его снова зажал плазма это не рандомная пушка она тебя не толкает всегда по-разному если ты ставишь себе один угол какой-то диагональный да давайте я даже вот примерно это где-то То есть вот ты ставишь, ну это всем, да, это всем, то есть это, это может, быть, может случиться с каждым. Вот ты ставишь себе вот такой вот угол, например, и ты прыгаешь чаще, потому что высота, получается, своего прыжка срезается из-за плазмы ты ставишь такой угол и даже если ты чуть-чуть ниже там чуть-чуть выше поставишь во время плазмы вдруг у тебя ручка затрясется ничего страшного в этом нет у тебя промежуток между прыжками от этого сильно не изменится нажимай незадолго вот так например да незадолго до прыжка до приземления точнее вот. Просто, блин. Но проверьте, конечно, на всякий случай. Волканоид. Давайте я сейчас напишу, пока помню. Потому что я могу, наверное, заби... забыть. Э -э -э так. Прямо вот всем в нашу беседу. Волканоид пишу. Волканоид читы. Все. Так, поехали дальше. Хухала. Вышел из минуты. Интересно. Первая дамка из минуты. Так-то. Ёпта. Так. Хухала. Он же Жон Клод Van Damme, жпг. Ну, рампу не, не задевал. Собственно, в этом огромный плюс. Очень хорошо расположены ракеты, тоже плюс. Вот, видишь, как Хухала делает? Вот он. Вот, он знает примерно, когда он прыгнет. И он жмет там прыжок. Вот, так-то должна подъедеть. А плазма вообще отличная у тебя... И здесь, ну да, да, Вообще все быстро. Вообще, просто, просто мгновенно. What? ой ой ой ой ой ой ой хухала как же ты финиш запорол Соболезную твоим потерянным, скорее всего, 58 секундам хухала. Потому что 2Х, к сожалению, надо было стоять чуть-чуть впереди. Ну ты, скорее всего, знаешь, просто у тебя не получилось, но у тебя получилось все остальное. Поэтому ты просто прошел и оставил так. Пусть так будет, так красиво. Но да, я вижу, что ты очень хотел перебить турнера, но у тебя из-за 2Х, конечно, не получилось. Так, 58.6 Торнер, собственно. Хороший слик, но как бы нехорошего слика мы здесь уже и не ждем. Рокеты через рампу, это медленно. Странно, как Турнер такое допустил вообще. Плазма, значит, хорошая, плазма быстрая. Здесь все отлично. 2000 зацепил прям, правда, дырочку, но ничего страшного. Здесь тоже все тихонечко все хорошо. А вот здесь... Не повезло. А хухалу толкнула лучше. Вот я про это и говорю, что вот эта вот курва вторая, где надо плазмить вверх, Там три рампы, ребята. Там ты в любом почти случае просто, как бы, типа, маппер просто ненавидит в этом, в этом месте. Хороший, отличный, вообще под себяшки, отличный 2X тоже был. А вообще отлично. То есть, э, смотри, Хухалу. Ты прошел плазму гораздо лучше, гораздо, Торнер прошел финиш гораздо лучше, а если бы у тебя получился финиш, Хухала, а кто знает какой бы у тебя тайм был, а кто знает, а никто не знает, а вдруг бы ты Фракира перебил, прикинь в топ 5, Хухала, после Фракира демка если твоя идет, это честь, Фракир это очень сильный этот молодой человек так сказать, хотел сказать старичок но фракирующий молодой вся 72 посмотрим фракир фракир молодец не часто фракир нам дэнки шлет давайте давайте наслаждаться Две стопочки сослика, со слика хорошие ракеты хорошая плазма вообще отличная плазма отличный там спейсинг под два собственно э, скима был здесь тоже все отлично отличнейшая плазма проспамил прыжок нормально вылетел получилось все все получается курвы не совсем гладко прошел но это ладно а остановку сделал но и так сойдет и так сойдет скорости хорошо ну нужно конечно больше ну и тихонечко главное не упасть тихонечко до финиша все отлично все отлично у фракера хорошая демка 57.2 гмуг точка 57.1 122 увидел 2 редим из лайф гмуг вопрос так ну старт старт похуже чем у фракера использовал рампы ну здесь здесь тяжеловато, конечно а, ну да, ну а, ну пла плазма, скорее всего, посильнее здесь, наверное, не да, здесь не, не остановился за счет этого быстрее плазма чуть-чуть посильнее посильнее вот этот момент Финальный, так сказать, из-за этого он сотку отжал. А в целом у Фракира было по получше, да и скорости здесь побольше на прыжок раньше. То есть э вот сотка вот тупо да из ниоткуда такая хопа, а вот я вот, там мне повезло больше. <laughs> э -э ну повезло я имею в виду плазму. Я не имею в виду, что тебе повезло, хостовар, что ты 55 сделал, ты вообще нубас. Просто ну бас, тебе так везет, вот прям ненавижу тебя, как тебе везет Нет, я не в этом смысле, я, я в смысле плазм Там, я думаю, все прочувствовали, я все просто для тех, кто, может быть, не играл Все четыре хуставары. Третье место, между прочим, хуставары занимает, третье место Хороший слик, хороший слик, плюс 320, давай ты сможешь Плюс 600 Плюс хорошие ракеты хорошая плазма с кнопочкой тихонечко такой завернулся сделал с был плазма не очень хорошая в конце а я их вас товары не будут перед тобой играть больше понял Зацепил там финиш немного Не очень хороший 2 x Но в целом все босс Все быстро в целом Хорошая подсебяшка, еще хорошая подсебяшка Еще стена на, стена на стол Софт, но лучше бы была Подсебяшка на 200 Хорошая ДНК, хорошая Ну и с большим отрывом Москаль, который забил мне батл На этой карте, пусть знают все, что Мы играли батл, поэтому Мы тут оба есть 52,8 второе место. Поздравляю тебя, Москаль. Ты сражался как лев. Как лев. Ну, слик нормальный, правда, начало не очень оптимизировано, на мой взгляд. Тоже с рампой. М -м -м. Так. Здесь, значит. Э -э Просто со скимами, да, грубо говоря. Зацепил, еще в дырочку не сразу попал. А, я, я, я здесь бус не делал. Хорошая плазма получилась. 2400 набрал. Вообще все отлично. И без 2х, да. Ну, с 2х, мне кажется, это менее, э, так сказать... Не знаю по поводу финиша финиш конечно <смех> финиш конечно такой хороший но э -э -э, Маскаль, мне кажется использовать стены две стены у тебя есть и ты спамишь у них с той же чистотой я думаю что Финиш здорового человека Выглядит с отстрелом от стен Точнее от столбиков Ну и первое место Сити Рокет Не знаю кто это А Классная демка Маскаль Ну бустов нету Очень жаль Что нет бустов <свеч> <свеч> <свеч> В общем-то С вижу демку Не знаю как комментировать Давайте просто кстати, Посмотрим Ну и с рампой У тебя старт медленнее Гораздо Маскаль надо как-то было думать над этим. Вот у меня тоже по сути B 400 Ну и здесь тоже поплазмить на скаль было бы неплохо. Ну, немного промахнулся по роутам. Может быть не увидел этих мест. Бывает. Ну и здесь у меня немножко не то, конечно, получилось я слишком высоко, так сказать, полетел, планируя стрельца вниз, я полетел на финише. То есть я сделал прыжок лишний, по сути, и пролетел очень долго. Из-за этого очень много на финише потерял. То есть, по факту, 50 просто must have с таким роутом. И что я могу сказать? давайте смотреть результаты, в общем-то демку, кто хочет, естественно, может сам заценить, посмотреть, сам ее скачать и так далее, и так далее, так, где он? тут вот, бум, бум, так сказать, первый топ-3 у комполомуса, поздравляю тебя, комполомус, но честно, вот, надо получше стараться, я понимаю, что ты очень рад, что у тебя топ-3, но из шести человек ну комполомус просто хотя бы топ 3 из 15 понимаешь ну в общем ну не не камень в огород просто рофлим естественно мы все как бы общаемся плюс-минус все ну с комполомусом точно общаемся в общем-то, Волканой, знак вопроса пока, что там за фигня такая происходила, я не знаю. Ну, скорее всего, выглядит, он же не постоянно спамит при кламбе, он просто спамит перед приземлением. Я этот момент уже разобрал и пояснил, что так делать лучше не нужно. В первую очередь, для себя не нужно. Ну и, в общем-то, такие вот результаты, не очень много демок. Карта, понятное дело, не очень удобная в q 3 особенно в CP она достаточно проблематично мне кажется проходилось из-за массы элементов для более таких как бы средних скиллов так сказать да плюс она большая а на большой карте нужно больше стабильности в своих движениях а у новичков ну нович, новичками я говорю не нубы а просто те кто мало играет если что нович, новичкам как бы ее очевидно тяжело играть из-за того что она большая надо много все сделать это очень тяжело. Но спасибо всем за участие. В общем-то, спасибо за просмотр. Приходите на стримы. Ссылка есть в описании. Как вам рубрика DF News? Кстати говоря, кто не видел, посмотрите. Я хочу делать ее по мере поступления новостей. Вот такие типа 2-5 минут. Ну, как получится. Такие небольшие мини-обзорчики, что у нас произошло, что нового. И так далее. В общем-то, все, ребят, всем спасибо, всем удачи, спасибо еще раз за участие, и всем пока.